А, а всем привет, ребята, с вами я, Дэви, Сегодня мы будем... Идови. Да, Идови. сегодня мы будем играть в Escaping the Prison. Побег из тюрьмы. Мы уже проходили это в мае, в апреле, год назад, 2020. Уже третий году. раз проходим. Ну не третий раз уж. Просто, не получается. веб камера там стоит, и там мой логотип. Play. Сейчас мы попробуем перепройти. Еще раз перепройти. Ну что, называем на плей. Я его... Oh, yeah. пойду Быстро могу скипнуть так попробую так я сейчас все быстро всем попробуем вот ну, там тоже опасный но я намного опаснее что попчел потому что дали тот. типа я думаю, что это тот. Но кто-то принес мне, чтобы помочь мне сбежать из этой тюрьмы. Из этой проклятой тюрьмы. Ну не проклятой уж. эта чувак кишит полицейскими. Сейчас его плохо станет. Если что, сайт называется ⁇ Майлютка ⁇ это без флеша. Файл. Так, здесь тоже файл будет. Здесь тоже. Значит, что... Сейчас попробуем без файла стать. Сотовфон <связывая> тоже без фейла, сейчас. Потому что я проходился, я вот буду фейлом, это какой-то, не знаю. И это будет очень тупо. А Пасытатор тоже фейл, вот кролбар нам нужен. Ладно, да, один фейл у нас есть. Ой, извини, <связывая> что такое было <связывая> сейчас. <связывая> Так, я готов. Сейчас я буду кликать. Я кликаю. Так, у меня идет Так, мы сбежали. Так, эти ф... это фейлы, да? Так, здесь я уже был. Так, здесь. Ах, можно это пропустить? Так, можно на паузу поставить. Все эти диалоги. Okay. I was riding alongside my partner and the armored man, but suddenly, spotted a bag on the side of the row. got out and eventually decided to throw the bag in with the other. We didn't know there was someone hiding in there. OBJECTION! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already! What is this? It's evidence! And how exactly does this prove anything? Why? <laughs> I was just kidding, let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Take that! Is... is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then how did he do it? it's simple he didn't what are you saying i'm saying my client wasn't hiding in that bag at all he was stuffed in there by this very witness what? as you can see by this doctor's analysis the defendant had taken quite the beating while he was in the bag he was unconscious this is absurd the witness was attempting to dispose of the body He left the defendant in the bag knowing he'd drive by it on the way back to the bank When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But- but why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. were millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. Let's come back to haunt him now! You guys can't- you can't- You can't, you can't, you can't be You're happy to me. Если перезалив, то я бы well, that того, был перезалив. that certainly was an interesting trial. However, I now ready to deliver my verdict. Есть, I find the defendant Henry то... <coughs> тогда этот YouTube -то -то видео. А уж... mm -hmm. последний mm -hmm. это. Mm -hmm. А сколько у нас фейла было? Ну, у нас два фейла было, блин. Да? да, третий фейл. Да я не успел среагировать, я на диктофон смотрел. Mm -hmm. Да, сейчас в курсе. Дабл кил. Джабл кил сейчас. Hey, he's да, escaping. Бежит на вайбстрель, Мики, точнее. Стул, шейр, шейр. Так, я то не могу нажать, потому что веб-камера там стоит. Самое странное, что почему я через веб не могу нажать. Mm. Так, что нам надо именно нажать? Бланкерс, походу, с Бантус. Так он не играет, решает. Ой, про ну, во что-то. Я не знаю, во что. Так, мы сбежали. Ну что, надо попрощаться с вами, ребята мои. Наша ну, с вами был я, Дэви, и Дови. Всем пока, удачи, до скорого.